И сегодня я хочу вам сообщить радостную новость, то, что у нас стартует новая социальная сеть 30 апреля 2023 года под названием Starvex Network. Что будет в данной социальной сети? Обратите внимание, естественно, что мы сможем с вами в ленте опубликовать свои посты. Мы сможем здесь пользоваться инструментами, что, собственно, самое главное, давать баннерную рекламу. Но первое, что мы с вами должны сделать в первую очередь, это, конечно же, нажмите на слово «Аккаунт», заполните свой профиль. Посмотрите раздел «Финансы». В разделе «Партнеры» будет ваша партнерская ссылка. И не забудьте в разделе «Настройки» настроить ваш аккаунт, то есть подвязать страницу ВКонтакте, ваш Телеграм, ваши контактные данные. Следующее действие. Давайте с вами обратим внимание, что мы с вами являемся партнерами данной социальной сети. Мы – это компания «Идеал М». Также партнеры World Money. мы с вами являемся партнерами социальной сети и, собственно, будем развивать… Наш бизнес с помощью инструментов. А это баннерная реклама, авторекрутинг, прямые трансляции, отправка историй, автопости, ротации и даже конструктор сайтов. Все в одном месте, все инструменты. Это реально будет очень удобно и это очень будет круто. А сейчас мы с вами давайте посмотрим, какие же возможности будет давать эта социальная сеть. На бесплатной основе вы можете размещать ваши посты, собирать ежедневные бонусы, делать поднятие в активные лидеры, поднятие в ротации, поднятие постов. VIP вам позволит размещение постов, сбор бонусов, поднятие в активные лидеры, поднятие ротации. Поднятие постов, сервисы, баннерная реклама, конструктор сайтов, автопостер, ротации, трансляции, постинги, истории, привилегии на VIP, Это 100 кликов в рекламе, 10 поднятий, 15 поднятий в активные лидеры, лимиты. Если у вас одна страничка ВКонтакте, вам будет вполне достаточно оплатить 600 рублей VIP, Три поста ВК и одна трансляция. Если у вас... Три страницы ВК вам нужно будет оплатить рыб за 1000 рублей. Вы также будете пользоваться всеми инструментами. Плюс дополнительно а, неограниченная постов ВК и уже три трансляции. Вы сами для себя уже определитесь, какая именно... Какой тарифный план более удобен для вас. И сейчас также немаловажно разобрать раздел «Финансы», потому что мы с вами будем пополнять балансы. Мы даже сможем здесь на партнерской программе с вами зарабатывать. И это тоже огромное преимущество. Так что платежные системы немаловажная. Итак, есть здесь также внутренний перевод между кабинетами. Пополнить баланс можно с любых карт Российской Федерации сразу и напрямую. Perfect Money Power, Freecasse. А вывести денежные средства вы тоже можете на любые карты Российской Федерации, на Power, на Perfect Money, на ВК-Wallet. И это будет очень круто. Регламент на вывод 72 часа. А сейчас бы мне хотелось вам также и рассказать о том, что здесь реально можно будет еще и дополнительно заработать. Это тоже очень хорошо. Обратите, две таблички. Это одна общая глобальная будет матрица социальной сети. И расстановка, неважно, кто пригласил человека, любой партнер, кто сделает регистрацию в социальной сети, будет вставать сверху вниз, слева направо, в одну общую глобальную матрицу. Люди, кто будет активировать VIP, вы будете получать по 25 рублей на 10 линий вверх. Люди, кто будет делать активацию SuperVip за 1000 рублей, вы будете получать по 40 рублей на 10 линий вверх. Если у вас прошел месяц, вам понравились инструменты, вы можете продлить, то есть а еще купить данную функцию и пользоваться всеми инструментами. Если вы решили, к примеру, не оплачивать какой-либо месяц, то вам вот этих начислений именно по живой очереди не будет. Следующий месяц оплатили, у вас возобновляется ваше начисление. То есть все очень честно. Плюс еще дополнительно. Три уровня по линейке партнерская программа. Если вы приглашаете людей на VIP 600 рублей, вам сразу на баланс для вывода идет 75 рублей. Ваша первая линия работает, вы зарабатываете 50. Работает третья линия, вам еще и по 25 рублей. Если у вас идут активации на суперы... Вы в первую линию пригласили человека, вам идет 100 рублей. Вторая линия работает, вам 50. Третья линия работает, а вам 50 рублей. Если на таблицах по живой очереди идет распределение сверху вниз, слева направо, то обратите внимание, здесь идет линеечка. Если вы здесь не оплатили какой-либо месяц инструменты, начислений нет то если работают ваши партнеры до третьей уровня в глубине, у вас начисления на ваши балансы, они начисляются. То есть в любой момент вы можете заработать и из заработанных денег продлить себе использование инструментов. Все здесь будет в вашем личном кабинете. Очень удобная социальная сеть, где вы в дальнейшем также сможете как давать баннерную рекламу, естественно, пользоваться всеми инструментами. Также в этой социальной сети – вы сможете в дальнейшем что-либо продавать, что-либо покупать, потому что социальная сеть будет развиваться. Здесь будет очень много дополнений, вы все это увидите. И я думаю, что вы будете очень довольны новой социальной сетью. Если у вас остаются еще какие-либо вопросы, пожалуйста, вы можете мне позвонить, и я буду рада вам ответить на все ваши вопросы.